Одноклубники, всех приветствую. На отправке у нас мотобуксировщик мини-железная собака шириной гусеницы 380 и длиной базы 1 метр. Данный буксировщик хорошо помещается в сани 1,25 м. За габариты саней он не выходит. Также после рыбалки либо поездки укс снежный можно поставить в сани и уже весь снег будет встекать в санки, не пачкая салон буксировщик здесь представлен с двигателем зонгшен gb 225 это семь с половиной лошадиных сил габариты двигателя как у 6,5 с половиной сил двигатель здесь идет с автоматическим сцеплением в масляной ванне либо понижающий редуктор 2 к 1 по желанию клиента была установлена фара на 36 ватт вместо штатной на 18 чехол на двигатель поставляется уже в комплекте с буксировщиком закрывает тяги заслонки и органы управления газом. А букс представлен на катковой подвеске. А буксировщик уезжает в город Северодвинск, Архангельская область. А мы будем ждать фото и видео от нашего одноклубника. Всем спасибо за просмотр. Пока!